Всем привет, смотрите как установить Synology DSM на компьютер с помощью Xpinology загрузчика, как вернуть к жизни старое нас хранилище Akeras Fire H340, которому нет сетевого доступа.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 которую они используют на своих устройствах NAS. DSM работает на специальной версии Linux, разработанной Synology, поэтому ее нельзя напрямую сравнить с настольными или серверными дистрибутивами. Он оптимизирован для работы на NAS-устройствах со всеми предоставленными функциями. xp дает возможность запускать DSM на любом устройстве, к примеру, старом ПК, сервере или NAS-хранилище. Таким образом, вы можете сделать из него аппаратное сетевое на хранилище с мультимедийными и облачными функциями операционной системы DSM – DiskStation Manager. DiskStation Manager – это интуитивно понятная операционная система с веб-интерфейсом, которая помогает пользователям управлять файлами на сетевом хранилище. Далее в видео я покажу как установить операционную систему DSM с помощью загрузчика Xpenology на сетевое нас хранилище от фирмы ACER модель H340. Следуя данной инструкции, вы сможете установить эту операционную систему на любой ПК или подобное устройство. В моем случае нас устройство не получилось сбросить к начальному состоянию и установить стандартную операционную систему. Вследствие чего было принято решение установить на него операционную систему DSM с помощью загрузчика XPenology. Данная модель NAS позволяет подключить к нему видеокарту для дальнейшей настройки. При подключении видеокарты выяснилось, что с внутренней флеш памяти операционная система не может завершить установку, и вследствие устройства недоступно по сети. Для вывода изображения на экран потребуется видеокарта формата PCI-Express X1, так как это довольно редкая карта я использовал специальный переходник Razer с формата X1 на X16. Далее нам нужно будет попасть в BIOS, чтобы настроить загрузку с внешнего USB накопителя. Для входа в BIOS сперва на выключенном устройстве нужно установить перемычку и замкнуть эти два контакта. Затем подключить к устройству USB флешку с загрузчиком, клавиатуру, мышку и сетевой кабель. Как создать загрузочную флешку с загрузчиком xp Analogy покажу чуть позже. Далее включаем NAS и чтобы войти в BIOS жмем на клавиатуре клавишу F2. Переходим в раздел Boot, в данном списке определяем нашу флешку и переносим ее вверх списка клавишей плюс. Далее нажимаем F10, чтобы сохранить изменения настройки и перезагрузить устройство. После чего на нас хранилище будет грузиться с флешки. Чтобы сбросить настройки загрузки достаточно убрать перемычку. Итак, с настройкой самого устройства мы разобрались, теперь давайте рассмотрим как установить DSM. Для упрощения процесса скачайте утилиту Xpenology Tool. Ссылку на форум где ее можно скачать оставлю в описании под видео. Далее нужно определиться с выбором версии системы Synology DSM в соответствии с материнской платой вашего компьютера. Если это старый компьютер, который не поддерживает UEFI, рекомендуется использовать DSM версии 5.2 или попробовать DSM 6.2.1 с загрузкой 1.0.4, в остальных случаях должна подойти представленная в данном видео. Запускаем Xpinology Tool, открываем вкладку Загрузки, здесь выбираем нужную версию загрузчика, мне нужна версия 1.0.3. Для устройства DS3617. Уже проверенная рабочая версия загрузчика. Скачиваем архив CinoBoot Zip и далее нужно будет скачать DSM соответствующие соответствующей версии 6.2 1.03 DS3617. Распаковываем архив с файлом образа CinoBoot и копируем в ту же папку файл с расширением Pad. Теперь можно создать загрузочную флешку. Этот USB накопитель станет частью системы, с которого будет выполняться загрузка начальных драйверов и загрузчика. По объему подойдет и старая флешка на 4 ГБ. Далее нужно выполнить монтирование образа загрузчика и его дальнейшее редактирование. В окне программы xp TOOL открываем вкладку Portable Tools и запускаем программу монтирования OSF Mount, жмем Mount New, указываем путь к файлу ISO образа, выделяем его и жмем открыть, выбираем здесь нулевой раздел или вписываем в это поле 2048. Ниже снимаем отметку напротив read-only и устанавливаем напротив mount as removable media, ок. Okay. Открываем его, кликнув два раза левой кнопкой мыши, переходим в папку grab, ищем файл GrabConfig и открываем его в блокноте. В данном файле нужно изменить поля вид и pit. Вписать сюда значения нашей флешки. Узнать их можно в свойствах накопителя. Из приложения Exponology Tool запускаем программу USB Device View. Здесь флешка отображается как Mass Storage. Чтобы убедиться что это та что нам нужно можно ее открыть. Копируем и переносим значение Product и Vendor ID в файл конфигурации. Далее нужно изменить еще один параметр, а именно серийный номер устройства в этом поле. Для того чтобы получить серийный номер запускаем программу Serial Generator. Здесь выбираем модель в соответствии со скачанными файлами, у меня это DS3617 и жмем сгенерировать, копируем и вставляем его в файл. а после сохраняем изменения. Отмонтируем его в программе OSF Mount и выходим из нее. Теперь этот измененный образ нужно записать на подготовленный USB накопитель. Открываем Rufus и создаем загрузочную флешку. Выбираем накопитель. Затем файл образа, старт. Загрузочный накопитель готов, теперь можно приступать к установке. Вытаскиваем флешку с ПК и вставляем в сетевое хранилище. Включаем NAS. Ранее я уже настроил BIOS загрузку с USB. Если все прошло успешно, вы увидите черное окно с белыми буквами. Выбираем первый пункт и жмем Enter. Загрузчик готов к установке. Для запуска установки переходим к ПК, с которого будем управлять данным устройством и запускаем Synology Assistant. Разрешаем доступ к Runmower. После запуска программы автоматически начнется поиск устройств. В списке должно появиться устройство DiskStation, состоянием не установлено, выбираем его и жмем подключиться. В открывшемся окне браузера вы увидите начальный экран установки операционной системы DSM, жмем здесь установить, а затем выбираем ручную установку, указываем путь к ранее скачанному под файлу. и кликаем «Установить сейчас». В всплывающее окно предупредит, что все данные на диске будут удалены. Соглашаемся, ОК. После начнется форматирование раздела и установка менеджера. Продолжительность процесса установки зависит от скорости жесткого диска. Ждем пока устройство не перезагрузится. Через пару минут после перезагрузки нас должен появиться в сети. Система установлена. Далее нужно указать имя сервера, пользователя и пароль. Отключаем автоматическое обновление. Выбираем из списка «Уведомлять» и жмем Далее. Quick Connect для неофициальной версии лучше пропустить, если нужно его можно будет настроить позже. На этом процесс установки DSM окончен, устройство готово к использованию. Далее можно собрать из диска в RAID массив, настроить сетевой доступ и добавить общедоступные папки. Для объединения дисков в массив кликните по кнопке меню и откройте диспетчер хранения. Здесь перейдите в раздел пул ресурсов хранения и для того чтобы создать новый пул нажмите создать. Выберите тип будущего пула, улучшенная производительность или дополнительная гибкость. Выберите нужный тип рейд массива и нажмите далее. Перетащите диски из которых будет состоять будущий RAID, в правую часть окна. Далее. Система предупредит, что все данные на дисках будут удалены. Жмем ОК для продолжения. В следующем окне проверяем параметры и жмем применить. После система выведет сообщение о том, что перед тем как начать использовать пространство пула нужно создать том. Жмем ОК. Для создания тома открываем пункт меню управление разделами и жмем создать. Выбираем пол. далее, если нужно в следующем окне меняем размер и жмем далее. Выбираем файловую систему, далее. И в следующем окне для подтверждения настроек жмем ⁇ Применить ⁇ После создания массива и разделов появится возможность добавить общедоступную сетевую папку. Для этого откройте панель управления ⁇ Папка общего доступа ⁇⁇ Создать ⁇ Введите имя папки ⁇ Описание ⁇ Выбираем местоположение, снимаем ограничение разрешения и жмем Далее. Если нужно, задаем пароль и для подтверждения внесенных изменений жмем Применить. В следующем окне устанавливаем разрешение для пользователей и жмем ОК. Теперь к ней можно подключиться по сети и записать данные. В случае любой ситуации с утерей данных с нас восстановить информацию вам поможет утилита Hetman Raid Recovery. Программа поможет восстановить информацию при случайном удалении файлов с диска на устройства, форматировании накопителя, неправильной настройки, прошивке устройства и других ситуаций с потерей данных или пропажей доступа к сетевому диску и повреждении RAID массива. Программа поддерживает большинство популярных файловых систем, технологий построения и типов RAID и в большинстве случаев в автоматическом режиме соберет разрушенный RAID. Для восстановления извлеките диски из устройства и подключите их к ПК с операционной системой Windows. Загрузите и запустите программу. Hetman RAID Recovery в автоматическом режиме соберет из накопителей разрушенный RAID. Для отображения содержимого дискового массива кликните по диску правой кнопкой мыши и нажмите «Открыть». Выберите тип анализа и для запуска поиска файлов нажмите «Далее» и по завершении готово. Найдите каталог, в котором хранились нужные файлы. Кликнув по файлу вы сможете посмотреть его содержимое предварительном просмотре. Далее отметьте все что нужно вернуть и нажмите восстановить, а затем укажите диск и папку куда сохранить данные. После переходим по указанному пути и проверяем наличие восстановленных файлов.